Один из самых different press forms. современных прессов, рассчитан на различные пресс-формы. Господин Вольф обращает внимание на этот участок цеха. Здесь почти все станки автоматические, лишь несколько полуавтоматов. Как говорил господин Вольф, у нас везде автоматика. А на But этом участке сварки сохранилась полуавтоматика. В like Нашей most... стране так выгоднее. Example, Господин Вольф говорит, что все станки на участке уникальны. Уникален и этот пока единственный в Европе станок, точность которого очень высока. Наш завод, один из первых, применил такую уникальную установку. No, no, Почетное yes. право гостя. Машина. Господин вещерников, вы крупный бизнесмен. Что вам больше всего понравилось? Стиль работы. Дисциплина, деловитость, вежливость. Не хотите ли вы вместе с оборудованием импортировать стиль? Сильно приходится вырабатывать самим. Хотя это нам обходится довольно дорого. Скажите, по сравнению с этим образцом: отстал ли ваше автомобиль строение? А -а -а -а -а -а -а. Да. Насколько оно отстало? На полтора месяца. Непонятно, почему вы не участвуете в длинном ралли? Представлены все крупные автомобильные фирмы и заводы. Что это случилось, Вилен Федорович? Речь идет, Андрей Тарасович, о нашей заводской команде. О заводской, говоришь? Советский Союз принял решение участвовать в ралле века. Русские принимают вызов. А ты говоришь о заводской. Это вопрос серьезный. Я бы сказал, коллегиальный вопрос. А ты, понимаешь, не подумав сходу раз и все дела. Коллегиальность хорошее слово, но что под ней подразумевать? Боярскую думу и длинные рукава? Через шесть дней было бы уже поздно подавать заявку. Разве мы успели бы выставить свои тридцатки против фордов и ситроенов? Мы ведь потихонечку завоевывали рынок. Шаг за шагом кое-что добились на этом пути. И вдруг из-за одной крупной удачи все может пролететь к чертям. В раз. С каких это пор мы стали так осторожны, Андрей Тарасович? В свое время против тигров не испугались выставить наши тридцать четверки? Я себя боюсь, Вилен. Ты за полтора года перетряхнул весь завод. Врагов нажил. А годовой план трещит. Ну Перестройка есть перестройка. Эффект она дает не сразу. Слушай, ведь к концу года надо новую модель утвердить. а? Работка тоже серьезная. Зачем была лезть на рожон? Да чтобы знать свои силы и свое место в современном автомобилестроении. А если неудача? Ты представляешь, как она может стукнуть? Полетит план валютных поступлений, полетят закупки оборудования. А что думает главный инженер? Мы сделали целый ряд прикидок. По основным показателям наши тридцатки не уступают зарубежным моделям. Мнение порторга. Дело хорошее. И в воспитательном отношении важное. Но только, конечно, полная уверенность в успехе ралли быть не может. Я так понимаю, что отказаться уже нельзя. Но, Велен Федорович, ты единолично принял решение. Значит... За все будешь отвечать сам и как руководитель предприятия, и как коммунист. время. Реконструкцию бы закончить, а там годик через два. Я же с тобой советовался. Это были теоретические разговоры. Мечта. Прекрасная мечта. Чего ж ты молчала об этом тогда? Министерству Торопа. А? Потому что мы с тобой одно целое. Так я понимаю. А ты? Ты чего молчишь? Тоже считаешь, что рано? Что я считаю, я уже сказал. Важно воспитать воспитательном отношении, да? А если проиграем, как тогда в смысле воспитания? А? Еще важнее. Потому что за одного битого двух небитых дает. Философ ты, однако. Должность обязывает, Велен Федорович. А где воробьев? Болеет воробьев, Вириан Федорович. Брака много? Да, есть. Опять стекло нестандартное, рифлность. И запаса осталось только на один день. На 12 тысячи обнаружены трещины. Кузове Мы знали, кузов дает слабину. по виновата задняя подвеска, жестка. Надо попробовать тот вариант подвески, это на пружинах с реактивной штангой. Нет, мы и так слишком европеизировали модель. Нам же на ней ездить. Нам нужна наша, русская машина, но только более совершенная. Нужна семейная машина. Прочная, объемная. Глядишь, начнут заводить по пятку детишек, а не один-два, как теперь. Куда ж мы их посадим, м? Ну, что ж, принципиально все новые узлы стоят на нашей тридцатке. Да. Я думаю, что ралли нам многое прояснят. Что? Что прояснят? Это же авантюры. А я почему в это дело не полезу? Вдумайтесь, там же Форд, Мерседес, Тойота. Может, стоит отказаться? Потренируемся и покажем класс. Кто еще? Я согласен, что дело это без гарантии, Поэтому рассчитываем на добровольцев, если есть такие. В машину верю. В победу хочу верить. Стремиться к ней буду. А что касается Фордов и Мерседесов, прокатимся без позора. Согласен с Николкой. Начинать когда-то надо. Я тоже под его словами подписываюсь. Начальником команды. Кого предлагаете? Уговорить бы Бышникова, Ефим Степановича. А вот он прав. С ним бы легко было. Ну хорошо, я попробую. Ты обижаешься, Ефим Степанович? Да ну при чем тут это? Мне даже спокойнее сейчас. Когда главным инженером был, на заводе сутками пропадал. Не заметил, как и дети выросли. Да нет, обиду тут ни при чем. Другое. Впрочем, за тебя обидно. Не понимаешь ты, что при твоем замахе? Не Афанасьев тебе нужен? Этим он побоевите и посмышленнее. Ну да, может быть, с тобой мне было бы полегче. Но дело бы страдало. Дело наше, Железки. От тебя люди стали страдать. Я считаю, что ты стал вредным человеком для коллектива. Завод, сколько времени лихорадит? Без лихорадок не выздоравливают. А мы не больны. Мы отставали, а это болезнь. Хочу просить тебя возглавить команду. Я? Ты старый гонщик. Авторитетный. С характером. Бойченко, пошли. У Бойченко после аварии на Золотом кольце нет уверенности в себе. У него нет уверенности в себе, а я не верю в эту твою затею. Ну как же я могу за что-то бороться? Короче, решал без меня и обходись без меня. Стартовая суета, через несколько минут мы дадим старт грандиознейшему ралли-марафону века, который пройдет по дорогам нескольких континентов. Сто экипажей ожидают старта. Здесь вот они перед нами, но на заключительный этап попадут только 38 лучших экипажей. Столько машин принимает на борт теплоход Риата. Машины в парке, а кругом суета реклама. На одном из автомобилей я вижу крупную надпись «Барлотти Табако» с изображением носорога. Это табачная фирма, покровитель гоночной конюшни. И вот на фоне этой рекламы Прошла восьмерка наших гонщиков четыре экипажа. Они идут на машинах, которые будут соперничать с лучшими европейскими автомобилями: Мерседесами, Рено Альпинси, Троенами. Фордами, Тойотами. Их мощность 220-250 лошадиных сил. И, конечно, нашим машинам нелегко соперничать с этими гоночными монстрами, как этот Porsche с мотором в 270 лошадиных сил. В нашей команде мы увидим э, самых лучших гонщиков страны. Сейчас мы видим здесь на старте в команде Альпин Рено, Лео Зингару, одного из лучших гонщиков европейского континента. А вот и наш который выступает за рулем тридцатки. Следом за ним мы увидим Николаю Шургу, Бубного, Владимира Бубного, шестикратного чемпиона Советского Союза. Но уже вот все готово к старту. Участники подтягиваются сюда, на стартовую рамку. И через несколько мгновений взмах плашка. Даст сигнал о том, что марафон века начался. Одна за другой машины уходят дальше и дальше. Первый скоростной участок. Рено Пин советские автомобили английские, французские, немецкие уже развернули борьбу. Вот сейчас мы видим, перед нами пронесутся машины спортсменов Советского Союза. Один за другим я смотрю, вот Николай Шургаб. Иван слушай, организуй регулярное сообщение о ходе ралли. С подробностью. Не просто отстали-то задержались, а почему? Так. Какой узел подвел? Для кого этот спорт для нас делает. Слушай, И вот еще что? что. Буду добиваться переноса, утверждения перспективного образца. Подготовь необходимые документы. Так. Цифры, чтоб выглядело. Убедительно. Угу. Елена Федорович, вот э, в 59 году у москвичей было пересмотрено намеченное правительственными сроками э, принятие перспективного образца. Аналогичный случай был в Горьком при приторопе. Когда перспективный... Прекрасно. Прекрасный, Иван Евграфович. Подготовь документы. Слушаюсь. Тяпова. опять. Нужно подписать ак приемки, давай. Ой. Вот здесь и здесь подпишите. Я не буду это подписывать. Идут бракованные стекла. Я вам об этом говорила. Не останавливаюсь же из-за этого конвейер. Подпишите никаких. Я это делаю в последний раз. Если завтра будут идти такие Хорошо. стекла. Вы слышите меня? Хорошо. Я остановлю конвейер и все. Делайте со мной что хотите. Остановит она, попробуй. Я остановлю. Занимайтесь своим делом. В который делом? раз пропускаете брак? Говорить о качестве можно до бесконечности. А начинать надо все-таки с конвейера. Мы можем давать самые качественные узлы, а плохая сборка будет на всем ставить крест. Да что конкретно? Что, социологи со стороны нам все разъяснят? Ну, почему социологи? Вот вы, начальники цехов, вносите конкретные предложения, проявите энтузиазм. А, по-моему, нужно, как в добрые времена, не мудрство и лукаво, Пригласить демобилизованных и дать им квартиры. И все. И конвейер будет 3-4 года тянуть. И до каких же пор? Попал, попал. Спасибо. Управимся сами. Европа. Относительно сроков утверждения новой модели, времени на дополнительную работу нам дали не очень много. В первую очередь, мы должны будем серьезно проанализировать результаты ран. Нам нужно иметь возможность объективно сравнивать наши образцы с западными. Мы должны конкретно видеть, в чем мы еще отстаем. Елен Федорович, на минуточку, да. извините. Что, Иван Евграфович? А если известия неутешительные, ну, плохие, то как, передавать по внутризаводскому да. радио? Какие известия? Да вы всем говорите. Все четыре места из Мюнхена, с заднего края. Подлинный героизм, проявили экипажи Николая Шурги и Владимира Бойченко. Шурга сумел заменить вышедшую из строя коробку передач за 24 минуты в дорожных условиях. Бойченко проделал такую же работу за 26 минут. Да, на такие рекорды мы мастера. Иван Евграфович, передавайте всем всю правду. Слушаюсь. Вот вам повод для размышлений. Мы же давно знали, что коробка передач работает на пределе, и все-таки что-то тянули. Попрошу группу коробки отдела главного конструктора представить наконец свои соображения. Я не сплю, Волод. Что, устал, Велен Федорович? Да нет, норма. Это я своего часа жду. Смежников-поставщиков вызывать буду. Директора, знаешь, днем на совещаниях скрываются, так я их к полуночи из постели извлекаю. Как там выпуск? Заманский, наверное, третий раз, не могу поймать. Алло, Мещерников, да? Как Заманский? Что, не дома, не на заводе? Так. А с утра будут держать стекла, пружины, задние мосты? Значит так. Через каждые полчаса соединяйте меня с квартирой Заманского. Да, я здесь. Ну что, Володь, зачем с годовым планом а? Да. Да. Немного осталось в календаре. А нам сейчас ни к чему кодовой план заваливать. Не тот сезон. Ну что у тебя там по главному конвейеру? Видишь, Левелин Федорович, суммируя опыт московских заводов и заводов Тольятти, я пришел к выводу, что одно повышение заработной платы на конвейере не дает и не даст никаких результатов. Все дело в неудовлетворенности характером труда. Мы же десятилетиями в W рабочем негативное отношение к конвейерной системе. Капиталистический способ производства да, и так просто. далее, и тому подобное. А молодой современный рабочий при выборе профессии он руководствуется в основном соображениями престижности. Мы-то думали о зарплате, а это и проглядели. Институт нужен. Институт, понимаешь? Льготы конвейерщикам. Дать возможность молодым рабочим менять место работы в пределах завода. Обучать смежным профессиям. Таким образом возникнет цикличность, в результате которой молодой рабочий через определенный промежуток времени может вновь вернуться к месту прежней работы на конвейер. А? Это бесспорно важно. Надо попробовать... Надо попробовать, а институтом я сам займусь. Ну что, братцы, кончился асфальт, начинается наша грунтовочка. На следующем этапе, за лучшую скорость, серебряный кубок давать будут. Во! Компания Ford премию объявила. Ты к чему это? Начинаются наши дорожки. Хватит ихнюю пыль глотать. Все, осторожничаем, осторожничаем. На заводе от нас победы ждут, а мы все в хвосте. Успокойся, Николай. Да мне на их гроши наплевать. Но надо же наконец доказать, что наша тридцатка чего-нибудь стоит. Ну, в общем так, завтра наш экипаж идет на приз. На наивняк. Это же их прайм, фордовский. Они здесь каждый поворот, каждую колдобину знают. Это же трюк. О, трюк. Чтоб побольше машин до конца соревнования не дошло. Если у нас останется три машины, ну, это еще команда. Но без запаса. Ничего. Прокатимся без позора. вот number 62, 62, Это русский this is a Russian cocoa number number No, it's model 30, the Dark Horse, the Russian Dark Host decided to tell everyone what, what it is all about. Последнее сообщение. На горном скоростном участке, где победителя ожидает приз, серебряный кубок Форда и 50 тысяч долларов, пока что лучше всех идет экипаж Николай Шурги. Экипаж Шурги, слышь, на этом ученый, а? не ни 50 тысяч долларов. Это сколько ж на наших? Одного это слона это... купить слона, можно. Более... Или двух верблюдов. Что случилось? Стекло не кондиционное, а тыка не дает ходу. Кто? Воробьев? Да нет, Воробьев бюллетенит. Вот. Щапова, она замещает. Ну хорошо, она молодая, еще не понимает. Ставьте стекло, какое есть, и немедленно машины с конвейера гоните в цех доделки. Ясно? Да ясно, ты ясно. Нет, этот акт я все равно не подпишу. Это брак. Есть положение о техническом контроле, и я буду жаловаться. Жаловаться можно, а останавливать конвейер нет. Но я же не имею права. Я тоже. Я тоже не имею. Ефим Степанович, объясните ситуацию. Да невозможно и ничего объяснить. Ну, вызовите Воробьева в конце концов, и пускайте конвейер. Ну, слышала приказ? Пускай конвейер. Нет! полетело? Кардан? Шаровые опоры, рулевые тяги, шланги. Сколько времени осталось? Если за два часа управимся, успеем до закрытия контрольного пункта. Ну-ка, ребята, взяли все вместе! Давай! Раз, два! Взяли! Скажите мне, а нужно ли это? Я говорю об этих соревнованиях. Уже были катастрофы, и даже жертвы. Эти гонки. Это же нервотрепка, риск. Зачем? Когда-то гонки родили автомобиль. Все, что сейчас есть лучшего в машине, фактически дали нам состязание. Я не в узком смысле. Зачем это? общегосударственном, что ли, плане? В общегосударственном? Нам нужны крепкие люди и крепкий мотор. Узнаю, Вилю Мещерникова. Слушай, только ты не вздумай уверять меня, что ты пришел просто так. Побеседовать с бывшим своим учителем математики. Да я не уверяю. От нас должно поступить ходатайство об открытии филиала политехнического института у нас на заводе. У бумаг долг путь, Павел Степанович. Хотелось, чтобы вы, как заместитель министра высшего образования, дали этому делу ход. Хотите привлечь молодежь? Да. Да, хотим привлечь молодежь. В основном на конвейер. Дадим десятка-полтора квартир для преподавателей. Дадим помещение. Сначала. Конвейер. Думаешь, поможет? Конвейер? Всюду проблема. Да, конечно, проблема. У них на Западе тоже проблема, но они и вербуют. Рабочих из неразвитых стран, которые согласны на все. У нас один путь. Дать конвейерным рабочим, как компенсацию за их тяжелый, прямо скажем, не очень-то одухотворяющий труд, ряд моральных и материальных привилегий, в том числе возможность получения высшего образования. Оно нужно для работы на конвейере? Нет, оно нужно для развития личности. Вот. Вот-вот-вот-вот. Сейчас некоторые заявляют, что образование забирает у заводов рабочих. Это узковедомственный подход. Совершенно верно. Любовь к физическому труду это вопрос не образования, а воспитания. Я рад, что ты так думаешь. Да. Опять лучший с того края. А сами то живы? Обошлось, говорят. Далеко заехали. Да. Здравствуйте. А, Велен Федорович, срочное дело. Ребят, заходите. Володя, выкладывай. Ну чего там? В общем, все нормально. Заболел напарник на соседнем станке, токарно расточным Ну, а я работал на сверлильном, он тоже. Ну, решили токарный освоить, совместить профессию. Не сразу получалось. Вот, пожалуй, и все. А как на это реагируют товарищи? По-разному. Большинство нас одобряет. Ну вот, я говорил. Нормально. Конечно, нормально. Поверьте мне, это золотые ребята. Я сегодня же позвоню Самохину. Мы вместе с ним учились. Надо звонить в редакцию, поднимать это. Как ты не понимаешь, это же ценнейшее начинание. Мы этим перекроем все неудачи Ралли. Спасибо, Володь, за спасательный круг. Но я думаю... Давайте сначала посмотрим, что у ребят получится. Ну а вы что думаете по этому поводу? Думаю. Думаю, что директор прав. Да, да? извините, пожалуйста. пожалуйста, я хочу с вами посоветоваться. У нас большая неприятность. Курьер привез бумаги из автоэкспорта. Вот. Я их не хотел сейчас показывать Елену Федоровичу. Фирма Xantinavium решила воздержаться от контракта. Да-да. Вот такие дела. Так. Началось. Первая ласточка. Нехорошо это. Такая солидная фирма, и вот вы, вы при случае покажите это Елену Федоровичу. Мило, что ты за мной заехал. У сегодня день рождения. И мы с тобой приглашены. Ну что ж, это даже хорошо. Сколько мы с тобой не были на людях. А сколько мы с тобой не были сами с собой. У тебя нет чего-нибудь от колоти в Баку? язык. Очевидно, неврологическое. Ничего, завтра я тебе привезу. Фоликор? Попьешь немного. И договорюсь с Абдуллаевым, чтобы посмотрел тебя. Только не теперь. В новом году. Пап. Прошу вас, пожалуйста. Прошу. Ждать, когда снова что-то изобретут. Мы изобретаем, скажем, кастрюлю. Тратим силы, время, а она уже изобретена. Сапоги, Наши русские сапоги нам поставляют из-за границы. Надо брать по деталям, по узлам и объединять в гармоничное целое. Гармоничное целое тоже открытие. Вот композитор сочиняет новые мелодии из семь известных нот. Нечего переживать, что мы не дали своего узла. Еще Чехов сказал, что национальной науки нет. Как нет национальной таблицы умножения. Я согласен с Чеховым. Но не согласен с вами. Это похоже на иждивенчество. Теоретики ралли покажут. Ралли, ралли, ралли показали. Тебе не скучно следить технарей? Нет. Разве у нас по-другому? вот хозяин что-то не весил сегодня. А? прошу вас. Спасибо. Какой главный инженер веселится в конце года? Славная у них семья. Жаль, Велена. натирали, рали, ралли показали. Ой. Ну, неужели нельзя помочь ему? М -м -м. Ты что же, именинник, на кухне а? Что случилось? А что? Может, на меня переложишь? Да, собственно, Вилен Федорович, что тянуть время-то? Фирма с Скандинавием воздержалась от заключения контракта. У нас не будет валюты на эксперименталку. Ну что ж, крысы бегут с корабля, а? Что ж. А ты, Володя? Тоже считаешь, что корабль тонет? Что я считаю? Пойдем выпьем. Нет, я не хочу. Я хочу знать, что думаешь ты. А то, что я думаю, это... Это мои мысли. А есть реальность, которая может обернуться для нас. Ну вот. Вот теперь пошли выпьем. отдельным домиком сразу после перевала. Левый, пятый. Знаю. За 48 километром промежуточный контрольный пункт. А, вот здесь? Да. Какое время отметки? 9.45. О, так мы не уйдем с хвоста. А что ты хочешь? Двое суток продержались из-за твоего шурги? Обрадовались. Кончился асфальт, начались наши дорожки. Наша задача во что бы то ни стало продержаться на этом этапе. А до Калькута осталось всего ничего, меньше, чем полдороги. Когда же мы жать будем? Один раз уже жали. Вилен Федорович, они нас заваливают. Замена стекла 40 минут, если делать по-человечески. Постарайтесь успевать, Никифор Владимирович. На днях прибудут демобилизованный, может, станет полегче. Вилен Федорович! А я вас разыскиваю. Ну, что там? Да там... Опять неприятность. Такое дело... Щапова, с главного конвейера, пыталась... Ну, в общем, там уже все в порядке. Правда, Торп звонил. Какая Щапова? Ну, с главного конвейера. А что с ней? Откачали. Демидрола что ли, обпилась. А Тороб причем? Доложили. Но это Щапова, я не знаю, прямо какая-то псих. Ну ни с того, ни с сего. Да вы не волнуйтесь, Вилеон Федорович. Здравствуйте. Вы тоже пришли. Бумагу подписывать. Какую бумагу? Да ко мне уж приходили в больницу. Ну, бумагу, что сама, мол, виновата. Нет. Я не бумагу подписывать, я так. Что ж ты, Нина? Из-за какой-то ерунды? Для вас это может быть ерунда, а для меня нет. Меня всю жизнь так учили все, что надо жить честно. И дома, и в школе, в комсомоле, без компромиссов. Правильно учили. Вы это приказали ставить брак. Бычников все время орет. Воробьев с бюллетеня прибежал, все подписал. А меня винил в том, что я срываю работу завода. Что я вроде как вредитель. Да. Это, наверное, за то, что хотела жить Честно. Накричали, конечно, на тебя зря. Да не в этом дело. И в этом. И виноват ты во всем я. Если б вот тогда мы с тобой поговорили, когда ты пришла, может быть, этого бы и не было. Но вот ты понимаешь, как бывает, вот мелькнет человеческое лицо, и хочешь подойти, узнать, поговорить с человеком, а все некогда. Все некогда вы Все эти... Цифры, все какие-то неотложные дела, совещания, отчеты, и везде нужен директор. Понимаешь? Не хочу я понимать такого. Ты права, жить так нельзя. Но вот прислали эти чертовы стекла. Стоит главный конвейер. Государственный план горит, да еще в конце года, значит, страдает тысячи людей. А они ни в чем не виноваты, что кто-то где-то оказался недобросовестным и прислал нам брак. Вот как тут быть? Заколдованный круг вроде получается. Но ты права, Нина, не делай это. Да, такие пироги. Принимать близко к сердцу это хорошо. Только этого чертового Демидрола глотать не надо. не ходи туда бычников. Не тронь ты ее. Один раз навестил. Хватит. Зачем на девчонку наорал? Зачем из нее живой сделал игрушку в этой своей комбинации? Ну не любишь меня, не люби, борешься, борись. Но девчонку-то зачем? Я не хотел этого. Нарал от чувства. Из всякого замысла. А случай помох и замысел появился. Так, что ли? На все готов? На все. Я не о себе думаю, поэтому ничего не боюсь. И ниже над цехом меня уже не скинуть. я. Хороший, значит, цеха. Ценю людей по их работе. Поэтому главный инженер у меня Афанасьев. А он не делает ошибок, твой Афанасьев? Почему? Делает и много. И ты с ним возишься, правда? Водишься, я знаю. Что ж со мной не стал возиться? Сил пожалел, что ли? Может, я понял, бы, что ж выбрасывать, как старые сапоги. Я тебя выбросил начальником важного цеха. Ну хорошо, ну предположим, ты бы освоил новые идеи. Но на это нужно минимум два года, где их взять. А ведь я любил тебя, Велен. Я стоял за тебя горой, когда ты еще со сынком был. Я знаю, но это уже из семейных отношений. А завод, что, не семья, что ли? Нет. Мне было бы легче считать его семьей. Значит, Нарали ничего утешительного. Не удалось продвинуться выше? Еще не вечер, Андрей Тарасович. Смеркается. Фирма Скандинавиум... Это я знаю. А это как раз те 500 тысяч валютных, которые ты просил для закупки нового оборудования. Нету их. Как с планом? С трудом натянем. Думаю, выполним. Да. С этим чертом ралли ты из панциря вылез. Без брони остался. Хватай, кусай. Это вот на тебя жалобы. Интересуешься, почитаю. Вот. Самодурство директора привело к попытке самоубийства работницы ОТК Щаповой Нины Кондратьевны. Копия в, обком, в совмин и так далее. Попытка была? Была. Все участие в ралли было авантюрой. Но особенно губительно сказалась посылка Николая Шурги, который самовольно пошел на побитие рекорда, пытаясь получить премию 50 тысяч долларов. И нанес удар команде. Ты слушаешь? Да-да, читай, читай. Товарищ Мещерников желает решить проблему простейшим путем закупка иностранного оборудования на огромные валютные суммы. Тратят народные денежки. Он подрывает у людей веру в возможности советской лучшей в мире техники. проявляет политическую близорукость, товарищ Мещерников. И подписи стоят. Еще почитать? Послушай, Андрей, Тарас, ну ты же понимаешь, как мы делаем план в конце года. Ну хорошо, я там Щапова эту проглядел, но ну, может быть много еще проглядел. Но я же должен сидеть и ни черта не делать, чтобы избавить тебя от этих делен. Понимаю, но теперь эти жалобы ударили залпом, а ты оказался без защиты. Врагов у меня порядком. Если б только враги, есть еще одно заявление. Пересмотрел позиции твой Афанасьев, раскаивается в ошибках. Представляешь, что это для тебя значит? Не раскаившихся не прощают. Да, думал я по наивности лет двадцать назад. Вот придут более молодые, грамотные, талантливые. Но, видимо, не все так просто. Все оказалось значительно сложнее. Как мне тебя защитить? Я уже из дому. Ну как там Щукин? Аллергических явлений не было? Пусть Кузис через час сменит трубку, но только Кузис, ты меня поняла? Ты заболел? Нет? Тебе плохо, Виля. Тонечка, что бы ты сказала, если вдруг услышала, что... Что? Меня собирается снимать с работы. можно было вернуть то время, когда ты был начальником цеха. Я бы все бросила, Виленька, родной мой. Все. Борщи бы тебе варила, белье стирала. Детей бы нарожала. Сколько смогла бы нарожала. Я вот иногда ночью на дежурстве уткнусь в стенку лбом, когда в ординаторской тихо. и сижу дура дурой, дурой. Ну как же так? То аспирантура, то докторантура, то диссертации. И все были очень, очень важные дела. И все откладывали. Ну не надо тоже. Не надо. Откладывали. Все мне завидуют. Слова всякие говорят. Счастливые все у нее есть. Счастливые. Я знаю, почему ты к Николке Шурге привязался. Это чувство отцовства и никуда от него не денешься. А может, тебе бросить все? Директорство это. И вообще все. И начать все сначала. Ты еще можешь жениться, детей довести. Ну, спасибо. Утешила. Ну, зачем тебе такая хирургическая вобла, как я? Выделяем главное направление. Во-первых, это коробка передач. Раздельный привод тормозов, автомат от Юза, складывающийся руль. И должен заметить, что 248 штрафных очков на ралли наши экипажи заработали именно из-за несовершенства этих систем узлов. 265, по моим подсчетам. Тем более, в связи с этим у меня просьба, Великой Федорович, не посылать конструкторов на сборку. Бычников, как сборка? Поставили 120 новичков. Кроме того, инженеры-конструкторы. Людей по-прежнему не хватает. Слышал. План сегодняшний день завода, а мы, конструкторы, решаем завтрашний. Новички демобилизованные, Вработается через три дня. Я обещаю, главный конвейер задышит. Ну хорошо, возьмите обратно конструкторов, только дайте нам хороший завтрашний день. Интересно, будет ли Мещерников встречать этот завтрашний день? А, да вот, составляю новый график по конвейеру. Не все ладится, но добью. Я на тебя полностью надеюсь в отношении перестройки главного конвейера. Постараюсь. Обрати внимание, выборочный контроль обнаружил брак Карданов. Уладим. Иван Евграфович, Разрежите, Ильян Федорович, следующий этап, вот оказался роковым для многих экипажей. Видимо, сказалось, что ремонт машин в соответствии с правилами был проведен силами лишь самих водителей. Сошли два Ситроэна, два Форда, Тойоты. О наших ничего не сказано. Ничего. Ну хорошо. Иван Евграфович. Да. Шел бы ты ко мне в комнату отдыха, поспал бы. Нет, нет, нет, я, я тут. Я на мягком не люблю, Игорь извините. Подвезешь? А? Вилен, домой? Подвезу, только повою с баранкой, а я отдохну немного. Устал? Слушай, Толя, может мне уйти из завода? Может, я чего-то не понимаю? Скажи, молчаливый парторг. Хм. Когда есть возможность обходиться без слов, предпочитай молчать. Разбрасываемся мы словами. Уйти из завода. А ты не замечал, как помогает тебе на этом заводе? Помогает в порткоме. Взбудоражил всех из в кусты? Что ты предлагаешь? Махнем на охоту. Отдохнешь и за работу. Ведь суббота завтра. Какая суббота? В конце года. Воскресенский химик встретился сегодня с Горьковским торпедом. 3-1. Такой счет этой встречи. А теперь передаю слово нашему корреспонденту Лгушу Гурову. Ваш корреспондент продолжает передачу с автомобильного марафона ралли века. Уже далеко позади остался иранский прайм. Стали истории неприятности с шургой на прайме Форда. Все четыре наших экипажа продолжают борьбу. Ага, вот-вот, мимо нас проносится автомобиль. Я с трудом различаю его номер. Это машина шурги. Сейчас период дождей здесь. Она проносится мимо нас, немножко помятыми крыльями. Но мы все радуемся. После сложного ремонта... Наши. Вы жмите дальше. Не все еще потеряно. Ну, валяйте, уже немного осталось. <сосатый> ты мотнулся, на ночь глядя. Не бережешь себя. Да. Тут мне недавно одну байку рассказали. Директор завода нашел для себя лучшего в мире толкача. Завод у тебя молодой, своих толкачей ты еще не вырос. Слушай, опять всю партию стекла забраковали. Рифленость, перекалка. Словом, брак. Ну и что? Бывает. Я же тебе послал сразу три автопоезда. Ну так вот. Раздобыл директор самого лучшего толкача. Говорит толкачу, сделай так, чтобы завод работал ритмично. Сможешь? Смогу. Исчез толкач. Вскоре вернулся. А с ним какой-то мужичок. Кто это спрашивает на заводе? Новый директор. С ним завод будет работать. Третий раз ты меня крупно подводишь. Чего? Весь ритм работы главного конвейера сорвал. А ты у меня на заводе был? Видел мое оборудование? Ничего, выкручиваемся. Девчонка у меня... Вот К работает. Остановил конвейер из-за стекла. Пришлось нажать. Хорошая девчонка, честная искренняя. Травилась. Ты что ж, приехал девчонку мне приписывать? на меня перебросить? Нет, не угадал. Ну а девчонка как? Жива? Жива. Я вот зачем приехал в Заманский. Слушай внимательно. Если ты хоть еще раз поставишь нам некондиционку, я критикой на совещаниях заниматься не буду. Я пойду в ЦК и приложу все силы, чтобы тебя сняли к чертовой бабушке. И больше к управленческой работе не допускали. Вот, Затем и приехал, чтобы мне по телефону, а лично в глаза тебе все это высказать. Значит, смотрю на это дело серьезно. А за чай спасибо. Ты со мной так разговариваешь, как будто бы тебя вознесли вон туда. А ведь ты сидишь на колченогом табурете. Это же ясно. Нет, не вознесли. Но нас с тобой, заманские директорами поставили. И мы с тобой полностью отвечаем за все, что творится на заводе. И за качество, и за количество. Я за свою отвечу. Ты не беспокойся, но и ты ответишь. Ты так рассуждаешь, как будто бы с неба свалился. Не знаешь нашей директорской доли. Мы ведь не боги, а звенья одной цепи. Хватит прикрываться словами. И ты звено, и я звено. И все тут. 4 часа работы. Четыре часа работы. Вот что. Снимай задний мост. У Щелканова работа минут на сорок. Отдадим ему задний мост, и тогда у нас будет три машины. Будет команда. Но Щелканов, снимай я тебе, говорю. Ты, Иванов Граф. Здравствуй. Здравствуй. Вот это да. Слушай, по-моему, ты у меня еще ни разу не был. А? Да вообще, когда бы вы виделись в последний раз с тобой? Да я ведь больше всего при заводе. Ну? А ты что такое сегодня, а? При параде? Я по поводу Вилена Федоровича. Так. Ты знаешь, Андрей, я ведь на этом заводе еще с тех пор, как это были ремонтные мастерские, 13 директоров встретил и проводил. В том числе и одну бабу. О, сильная баба была. Я ведь и тебя помню, как ты начинал на заводе. Кто мне нравился, а кто не очень. И вот Велена Федоровича, не хочу провожать, понимаешь, не хочу. Я такого человека всю жизнь ждал. И вот только на старости лет дождался. Такой талантливый директор. Да нет, не в этом дело. Были мужики, ох, какие, какие фельдмаршалы. Вот Топчаев. Да. Он два цеха развернул, как на пустом месте. Да. А вот за этого больно. За Велена. Да. Ты понимаешь, он хоть и недавно у нас, хоть и молодой директор, он вот весь как на ладони. Тяжело ему, Андрей, тяжело, потому что не побоялся взять на себя всю ответственность. Он ни в чем себя не жалеет, ни в чем не подстраховывается, за спины не прячется. Ты понимаешь, он вот, вот словно рожден для этого. Вроде вот, ну как вот поэт бывает, как там невольник чести, так вот и он поэт завода. Я тебя слушаю сейчас, Иван Иванович, ты сам поэт становишься, честное слово. Мы ведь с тобой, Андрей Тарасович. Многое знаем и умеем себя поберечь, если надо. Вот таких ребят поберечь бы. Поберечь их надо, не допускать до крайности. А ту такую породу начисто, сердечно сосудистые выкосит. Корреспондент Союзного радио ведет репортаж непосредственно с борта теплохода «Реата». Всего 37 экипажей добрались до этого заветного пирса, 37, и среди них три наших тридцатки. Наши автозаводцы имеют реальные шансы завоевать командное первенство Я не оговорился, только три Потому что автомобиль Николая Шурги потерпел тяжелую аварию И Шурга, видя, что уже больше ничем он не может помочь команде Как снять свои машины, задний мост и коробку передач Он отдал их, щелканул, помог в монтаже И вот сейчас три автомобиля, команда Потому что команда, хотя состоит из четырех машин за счет идет по трем машинам Сейчас наша команда на борту теплохода отправляется в Австралию. Садись. Знаешь, Илья Федорович, я, я хочу сказать тебе, неделю назад я выступил против тебя. Я знаю. Не собираюсь оправдываться. Я подал заявление на имя министра. Прошу перевести меня к Куфееву. Просто инженером. Я проиграл. А разве это была игра? Ну, не в этом смысле. Говорят, когда Боженька Саваоф создавал людей, он поначалу наделил их тремя качествами. Талантом, волей и порядочностью. Потом решил, что хватит им и двух. И вот вроде бы иногда случается порядочные и талантливые, безвольные, порядочные и волевые. Не талантливые, а талантливые и волевые. непорядочные. Работать мы с тобой будем. Ты начал много дельного на заводе, все это надо продолжать, ты нужен заводу. А вот дружить. Что у тебя с мероприятием по главному конвейеру на январь? Делаю. Через день жду тебя с отчетом. Что касается порядочности, тебе только 32 попробуй. Не поздно. сильными, сильными, сильными, сильными хочется быть. Крыльями, крыльями, крыльями, крыльями небо пробить. Да не, да, не, да, не, да, не сесть, поезда. Хочется друга такого найти всегда хочется друга такого найти что не всегда кажется кажется кажется кажется просын жизни катится катится катится катится только держись лучше лучше лучше лучше наши да да хочется друга такого найти что навсегда Хочется друга такого найти, что Поздравляю, Елен. Спасибо, Толя. Спасибо. Вот видишь, как оно получилось. Хорошо, машины станут лучше. А люди, мы сами. Станем ли мы умнее и крепче? Хм? Станем. Уже стали. Смотри, как ребята наши выстояли и как завод всколыхнулся. Ну, а чего не дотянули, дотянем, для того живем и работаем. А как же иначе?